Налево. А мы не уедем сегодня, да. а да. Ну, наверное, уже когда вы будете на переменке, наверное, не будем, а вообще... -то... Идите, идите. А, давайте мы подождем. Пап, да, ждем папу. Мама? Сейчас папа подъедет. Мам, у нас будет завтра два выходных, да? Да. Он будет съездить на один выходной или на второй выходной съездить на море? на море. Это у нас выходной с вами. А папа нет. Папа занят. Вот такое у нас утро. Кстати, сегодня тепло. Прям очень-очень. Сегодня мы без кофт. Давайте. Такси подъехала. Пристегиваемся обязательно все. Мы прям сегодня молодцы, 10 минут еще. Молодцы смотрим, да, по сторонам, лево-вправо. No подойдут dudes, ¿no? No va a. No te preocupes Ну что, детей сдали Но мы отсюда не ушли Мы не сдались Яна забирать через час-пятнадцать на пойдет в школы Кафешка Здесь готовят вкусные чутосы И горячий шоколад людей много, но столики свободные есть, поэтому ну, как раз у нас есть это время, чем заняться. Чем заняться кушеньке, да? Sí. Тем более в Испании это культура. Mm -hmm. Вот такую нам красоту принесли. Ой, еще такой. А, это меню у них, понял? Mm -hmm. А, наверное. Да. И шоколад. Одно на 25 стоит, это аперитиво. Кстати, очень хорошая культура кушать, завтракать в кафешках. Знаете почему? Во-первых, вот в этих местных кафешках не в тех, которые для туристов рассчитаны, а те, которые для своих рассчитаны, цены очень классные. Вот, допустим, один чурос стоит, 0,25 25 центов. есть 25 центов один чурос вот такой. Но это себе каждый может позволить. Неплохо. И поэтому здесь очень много пенсионеров завтракают в кафешках. А мы это будем делать вот так. Сурот, так шоколад. Вкусно? Да. А тут два вида чураса. Один не вот такие вот толстенькие нам поредали. Все, наше утро теперь будет начинаться только так Вот мы сидим прямо напротив школы вот Это вот здание, школа наша Очень удобно Завезли детей, а сами Кафешка очень много, внутри сидят и рядом еще одна кафешка. Но, ну, кстати, в этой больше. Мы пошли там, где больше людей. Яныч, держись. Сядь, пожалуйста, чтобы ты не упал. Сядь, пожалуйста. Сядь. А я хочу вам, смотрите, показать, какой красивый отдел микрозеленью вот такая вот коробочка стоит тут набор всякого разного стоит 1745 дальше пошла смотрите микрозелень какие перчики это еще не все перчик побольше перчик поменьше такие красненькие что это такое это наверное банановые листья так, ну это, это для презентации в кафе, в ресторанах, потому что все очень красиво. Смотрите, какое разноцветное. Класс, оба-на. А это цветочки, гвоздичка, обычная гвоздичка. Но это все для украшения, наши чернобрывцы. Ну это вообще 5 евро. Тут сколько, 50 грамм, наверное. Вот гвоздичка, это все, я так понимаю, наверное, для украшения блюд. В ресторанах. Вот обычные наши чернообрывцы. А это мы как-то называли в детстве эти цветы. Забыла, как они называются. Собачки, по-моему, их называли. Прикольно. Какие-то листочки. Как это все интересно. О, Серёжа, Клубника красивая. Очищенный гранат. А сколько они не едят, это нам с тобой получается Вот это 5 евро Малинка Ежевика, смородина Видели инжир зеленый Такой Инжир, коробка стоит 5 евро 5,65 Сколько в коробке? Почти 2 килограмма Клубничка килограмма? она здесь не очень хорошая сыночек вот это вкуснятина <свят> Мы сейчас в магазине макро это по-нашему метро Ну не все здесь э, хорошее в цене что-то даже дороже где-то нужно ходить рассматривать изучать все э, ой какая красивая Ремалача, класс Смотри, какая красивая сволковь. Шикарная. Да. И отдельно листья. Так, вот Я смотрю, Риоба. Вот такие вот булочки. Очень удобно порционно. Они запечатанные детям в школу. Либо вот такие вот штуки они тоже любят две штуки. Ну, Сережа давай вот такие возьмем, это наверняка. А вдруг они вот эти с начинкой не будут кушать, они такие, что могут не есть. Они у нас не приели, я покупала похоже, только с вишневой начинкой. здесь светлая. Ну, в общем, берем сначала, берем, ой, где они? Вот эти вот ушки берем, я их ушками называю. Так, а мы сейчас возьмем еще вот такое вот одинаковое. печенье, одинаковое. одинаковое. Это обычная Мария цена очень хорошая 4 евро два с половиной килограмма так ян ян ян ян ян так где-то тут висело все да а, да да не надо больше, что ты берешь все подряд? Я тут положил, не взял. Ну не надо, не бери, мы взяли ушки, хватит. Так уж это дети. Ну да. Мам, это ухо. Это ухо? Да? да, так у меня ухо. Показываю, что у нас здесь в корзине, чтобы домой не показывать. Картошка, клубника, сливы, яблоки зеленые красные. Вот такие вот печенюшки-ушка. Самое вкуснятина это вот здесь у нас. Это Лимоны. И взяла попробовать безглютеновую муконок. Кстати, здесь мука переводится Арина. Я уже говорила, да? Девочка с именем Арина будет. и тут сложно. <рис. Рис купили. Вот такой басмати. Яйца. И я взяла для борща томат. Свежий, перетертый томат. Это мат, это мат. Парамель. Слушай. Нет, От фреса, да. Фреса. очень вкусно. Угу. А, ты, а ты, а вы? Не, мне. Так, смотрите, на мои цветочки хочу показать. Вам распустился Ян. Один кустик, и они розового цвета, не красного, как я ожидала. Но есть еще один, один куст, он пока что еще не показался. Какая у него будет цветовая гамма Ну посмотрим, может быть этот будет красный Хочется красный, розовый я так точно не ожидала Ну ладно, в принципе такой тоже неплохой Красивый розовый цвет Хризантему я обстригла Не уверена, что она будет в этом сезоне У меня цвести, я не знаю, что с ней делать Она начала вроде пускать боковые Такие побеги, но посмотрим а вот, Кстати, за розу спасибо большое, кто написал. Аня, стригию как можно короче, потому что она очень сильно разрастается. Я обрезала все бутоны на ней. И смотрите, вот везде, где я делала срезы, пошли новые боковые побеги. И их так много. Вот, вот, вот, вот. И действительно разрастается прям мгновенно. Я еще ничего не удобряла никакими препаратами ничего не покупала в общем в ближайшее время посмотрю удобрения потому что ну, видно не хватает вот и кстати он колонхуя надо уже срезать так не хочется красивая но он уже все уже все вот вот так и вот здесь Маленький кустик у меня был от э, герани, я высаживала, он не прижился у меня, я думаю, потому что ребята мечом попали, он да, в, середин, в серединке почечка просто развалилась и все, поэтому. Ой, солнышко, сейчас включу солнышко, вышло, хотя у нас сегодня даже дождик был. В общем, тут хорошо моим растениям. Вот, Пока нет никаких болезней, я ничего не замечаю. Писали, что много тли бывает и вообще розы капризные. Но будем по мере поступления этих всяких дел. Будем смотреть. Пока все нормально. Забирала сегодня детей со школы и немножко обалдела. Дети повыходили все с листиками. На листиках был написан перечень того, что нужно купить. Каждый ребенок понес этот перечень необходимых вещей для школы родителю, я посмотрела, там реально всего надо дофига купить. Я-то думала, мы уже ничего покупать не будем, потому что основное, мне казалось, я все уже дала детям. Рюкзаки, пеналы, пеналы полностью все нафаршированные всяким-всяким нужным, там или линейки, линейки, и карандаши, и фломастеры были. Потом две больших тетрадки, а четыре я купила каждому линейку в клеточку.